ха и она еще считается самой ожидаемой игрой 2022 года. Я пошел, друзья! Тогда, ну что ж, всем добра, ура игра, приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с такой самой желанной и долгожданной игрой 2022 года, как Elden Ring! Ну и сегодня я постараюсь максимально подробно и конструктивно дать ответы на самые будоражащие разум вопросы касательно этого пока еще не испеченного шедевра. Конкретно же поговорим о том, действительно игра так хороша, как о ней думают. Все ли с ней в порядке или что-то с ней не так. Ну и по окончанию сделаю вывод, стоит ли в нее играть, а уж тем более приобретать после релиза, который, между прочим, назначен на 25 февраля текущего 22 года. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, пожми, пожалуйста, свой Царс лайк мне очень нужна важна твоя поддержка ну и взамен за твои лайки как обычно буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм таким например как Elden Ring и не только Ну а мы конечно же начинаем друзья ну и сразу же оговорюсь повторно что игра является чуть ли не самым ожидаемым проектом из тех что запланировано на текущий 22 год об этом говорят множество различных источников на основании статистики в частности недавно и steam отметил тот факт что Elden Ring уже обошла самый популярный на текущий момент проект Проект, это Dying Light 2 с Human и потеснило его аж на второе место. Но ну, действительно ли она так хороша? И почему мы желаем видеть именно ее в списке самых топовых проектов на этот год? Давай с тобой подумаем, что же такое Elden Ring. Если коротко, то это очередной преемник темной фэнтезийной популярной игры Dark Souls, и практически целиком и полностью состоит из тех же механик по принципу: Не дай себя побить, убей самого большого и грязного засранца, не растеряв свою честь. Основной упор это, конечно же, на боевую систему и на исследование красочного совершенно нового мира. Нравился ли тебе Dark Souls? Лично мне да, так-так это было очень ново, необычно и атмосферно. Что можно сказать в отношении Elden Ring? Пока точно сказать не могу, Ну давай разбираться подробненько по пунктам. В Междуземье, владении королевы Марики Бессмертной, разбилось Великое Кольцо Элден, источник сила Древа Эрт. Вскоре отпрыски моряки, полубоги завладели осколками кольца Элден, великими рунами. Однако обретенная сила разворотила детей королевы и они развязали войну раскол. И тотчас же отреклась от них великая воля. Ну игроку как раз-таки и предстоит противостоять этим прокачанным полубогам и восстановить силу кольца, собрав его по осколкам. Резюмируем. Выглядит это, конечно же, многообещающе, и завязка вроде бы должна быть достаточно увлекательной и интересной, но все только это уже было и раньше в других играх, где мы также что-то собирали, что-то свергали и кого-то, да и много в каких проектах это уже было. И этот фактор немножко отталкивающий от того, чтобы игра была действительно самой ожидаемой. Да, я действительно с этим согласен. А если, например, посмотреть с другой стороны, со стороны, со стороны человека, который не играл в похожие проекты, то лично я бы в таком случае, конечно же, желал бы эту игру безмерно. Ну, несмотря на то, что я уже достаточно пораженный игрок, я также хотел, чтобы тот же Dark Souls воспрял в новом оформлении. И Elden Ring, я считаю, может сделать это как никто лучше. А потому лично для меня продолжает оставаться самой ожидаемой игрой 22 года. А что скажешь ты по этому поводу, зритель? Тебе мало этих аргументов? Давай посмотрим тогда немножечко по подетальнее. Далее перейдем и посмотрим, что говорят нам по поводу путешествий по новым локациям под названием Междуземья. Эти совершенно новые земли сделаны, между прочим, тем же идеологом из легендарной серии игр Dark Souls и Миядзаки. Судя по трейлерам, которые сейчас ты видишь на фоне, то тут мир поистине необыкновенной красоты, вдохновленной какими-то необычайными образами и великолепием матушки природы, над которой надругались и результат увечий, что называется, налицо. Это и острые скалы, это и гигантские монументы в виде каких-то старых крепостей или же огромных деревьев. Все вместе и создает именно ту атмосферу именно того мира, который хочется исследовать, путешествовать по нему. И только даже глядя на это великолепие, мне уже не терпится пробежать и посмотреть все вживую, а не только, как это было представлено в нам в раннем доступе в демо-версии. Зачастую бывает то, что нам показывают в трейлерах или же каких-то демо-роликах сильно отличается от релизного оригинала. Как это будет в Selden Ring, узнаем мы 25 февраля после выхода игры в релиз. Ну и также давай посмотрим на фирменный игровой процесс. В игре нам дадут возможность создавать уникального персонажа а также продумать его уникальный стиль экспериментируя с разнообразным оружием магическими способностями и навыками которые можно будет приобрести блуждая по миру и открывая для себя новое тоже казалось бы довольно таки банально все и все это мы уже привыкли видеть в большинстве современных ролевых экшенах но все-таки наличие этой фишки скорее не отталкивает а наоборот привлекает также в игре будет доступна возможность не вступать в схватку в некоторых моментах а тактично и по-тихому избежать опасности но мы-то все знаем что что чем выше опасность в таких играх, тем выше награда. А потому игра дает нам еще такую уникальную возможность, как призыв нам в помощь союзников. Ну или же в одиночку пытаться разобраться с трудностями, если, конечно же, ты уверен в себе на все сто и считаешь себя хардкорным игроком. Многие сравнивают Elden Ring с играми Dark Souls. И это действительно не просто так. В Dark Souls были ровно те же механики, но я постараюсь рассказать про некоторые отличия. По степени сложности Elden Ring будет немножко попроще, ну или же по легче игры предшественницы, например, заряженными сильными атаками мы будем оглушать врагов, позволяя в процессе нам провести сильнейшее добивание. Ровно такое же добивание будет доступно, когда мы будем заходить со спины противника, а также, когда мы успешно заблокируем атаку противника. И именно не парируем, а при каждом блокировании будет доступно мощное добивание. Для этого достаточно будет просто всегда держать щит на готове. Это то, что касательно боевой системы. Конечно же, она более обширная. Я лишь перечислил некоторые различия от Dark Souls. В плане перемещения во время путешествий по миру наш герой будет в прыжках, теперь уметь атаковать и производить различные комбо. Разбиться насмерть в Велден достаточно проблематично, но все же возможно. Только прыгнуть нужно будет с десятка, три метров, два десятка метров или же полтора. Для героя практически не проблема. Что касательно создания персонажа, то помимо выбора внешности мы должны будем определиться с классом. Вернее, как он тут называется, архетип на выбор. А именно из доступных это будет Астролог, Бандит, Герой, Воин, Бродяга или же Заключенный. Ну и возможно на момент релиза добавят еще несколько, но пока что выбирать можно будет из тех, что я указал. Но даже это довольно-таки внушительный список и само собой у каждого класса будут уникальные способности не похожие друг на друга. Ну и самое кардинальное отличие от Dark Souls, а, конечно же заключается в полностью открытом мире, друзья. Идти можно будет куда глаза глядят, а поистине серьезными преградами станут глубочай водоемы и высокие скалы помимо монстров и враждебно настроенных людей на пути встречаются и мирные представители фауны на которых предстоит охотиться в поисках ингредиентов для крафта но если вам не до боев то избежать сражения теперь легче легкого на столь больших локациях никто не отрежет пути отступления так что от всех проблем можно будет уйти или же просто-напросто убежать впрочем верхом на коне это будет сделать гораздо быстрее хотя сражаться все для безумно неудобно по механике мультиплеера все тоже более-менее просто Привычно, разве что вторгающиеся красные фантомы больше не устроят засаду, затесавшись меж противников. Поэтому чаще всего все сводится к честным дуэлям между красными и синими, либо же красными и теми, к кому они вторглись. Призыв другого игрока для битвы с боссом тоже работает как всегда. Увидели знак, вызвали товарища. Пока фантом отвлекает противника, у хоста будет время и подлечиться, и спланировать собственную атаку. Для одиночек есть возможность призвать духов напарников, однако в бою с главным боссом тестовой версии они почему-то отказываются появляться и все остальные враги кроме дракона были достаточно простыми Ну, скорее всего чтобы мысли от подмоги не возникало я думаю что в релизной версии будет немножечко все это дело подправлено ну и давай конечно же подведем итоги вышесказанного Elden Ring не меняет давно знакомую формулу не изобретает ничего нового она куда более консервативна и предсказуема чем тот же секира например да это наверняка вызовет у публики противоречивые эмоции ну и все-таки сложно проникнуться хайпом когда разработчики вычисли очередной раз предлагает то же самое что и всегда. С другой стороны кто-то за прошедшие 5 лет смог и соскучиться по Dark Souls, например, как я. Да и полноценного открытого мира в душах раньше не было и если разработчики смогут довести мультиплеер до ума то, конечно же, я буду этому безмерно рад. Ну а что там касательно ответа-то на самый главный наш вопрос. Стоит ли играть вообще в эту игру после релиза и покупать ее, конечно же, друзья, очевиден. Игра просто-напросто шедевр. Неограненный алмаз определенно заслуживает внимания и стоит своих денег. Ну если ты являешься ярым фанатом игры Dark Souls или же каким-нибудь экшенменом, то тебе, конечно же, рекомендую приобрести. Она тебя точно не разочарует. Но я надеюсь, что тебе сегодня помог, чем смог. Как обычно жду твоих размышлений по поводу самой ожидаемой игры 2022 года. Что ты, зритель, думаешь и как уже планируешь проходить? За кого будешь играть? И так далее. Я сам же жду игру с нетерпением и постараюсь сразу же после релиза проникнуться этим темным фэнтези в полной мере. Если, конечно же, системные требования позволят. Но а это уже совсем